Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать начало начал вязания крючком. Это цепочка из воздушных петелек. Вам понадобится крючок и ниточка. Я взяла крючок и ниточку потолще, для того, чтобы вам максимально было видно. Есть э, два, так сказать, начала. Либо э, вы ложите короткий краешек себе на ладошку, и основной ниточкой обматываете пальчик, вот так вот. У вас получается вот начальная, так сказать, воздушная петелька. Можете таким способом сделать начало, а можете другим способом. Вы, так сказать, берете ниточку рабочую в ручку, короткий краешек ложите, так сказать, к себе коротеньким краешком, вот так ложите. И... Вот делаете вот такую петельку, основную рабочую ниточку ложите на короткий краешек. Вот она у вас получилась вот такая петелька. Теперь большим и средним пальчиком вот так вот придерживаете и немножечко ее подтяните, чтобы она была не такой большой. Теперь ложи, э, получается придерживаете правой ручкой вот так вот перелаживаете, а рабочую нитку ложите на... Указательный пальчик левой руки. А большим и средним придерживаете петельку. Вот так вот. Если вам нужно, подтяните длинный краешек. Крючок вводите в вашу петельку. И вот так вот захватываете рабочую ниточку. Продеваете сквозь вашу петельку. Вот еще раз вам покажу. Вот ваша петелька. Захватываете рабочую ниточку и продеваете сквозь нее. И подтягиваете коротенький краешек, хорошо, красивенько, чтобы у вас было, так сказать, начало. Вы закрепили начало воздушной петельки и теперь начинаем набирать воздушную цепочку, цепочку из воздушных петель. Смотрите, у вас крючок петельки, теперь захватываете рабочую ниточку крючком и продеваете сквозь образовавшуюся петельку. Теперь снова крючочек под ниточку рабочую и продеваете сквозь петельку. Таким образом мы с вами набрали две воздушные петельки. Снова придерживаете короткий краешек цепочки, захватываете ниточку, продеваете сквозь петельку. Захватываете крючком рабочую ниточку, продеваете сквозь петельку. Захватываете ниточку, продеваете сквозь петельку. У вас получается вот такая вот своего вида цепочка. И снова рабочую ниточку захватываете, сквозь петельку последнюю продеваете. Ниточку захватываете, петельку продеваете. Таким образом мы с вами провязали цепочку из воздушных петелек. Давайте посчитаем. Первое не считается. Так сказать, первая наша дуга цепочки, так как она закрепляла одна петелька, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая петелька на крючке у нас не считается. То есть мы с вами провязали цепочку из семи воздушных петелек. Вы провязываете цепочку какой длины вам нужно и какого количества нужна вам. Мы с вами закончили провязывать цепочку из воздушных петель. Я надеюсь, что вам осталось все понятно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!